Всем привет, ребята, с вами Интересник, и сегодня я с вами хочу поговорить на которую одну тему. У нас на канале наконец-то стартануло 100 подписчиков. Поздравляю всех с этим замечательным событием, и в честь этого я делаю конкурс. И хочу сказать одно, что мы эти 100 подписчиков набрали благодаря вам, все, кто подписывается. Сейчас на канале, на, да, на момент записи этого видео... 102 подписчика и надеюсь мы будем все расти и расти благодаря этому мы запускаем конкурс на нет на 6 лицензий потому что три лицензии это за 100 подписчиков и еще три это будет за 5 часовых стримов все лицензии мы разыграем на 5 часовых стримах чтобы было немного Именно там написано будет, я напишу я сейчас вам, показываю картинку, время во сколько все будет, чики-пуки. Вы сможете зайти, посмотреть, что будет на стримах пятичасовых, надеюсь пятичасовых жду. На пятичасовых стримах может даже одну серию когда-нибудь запишем. И еще хочу сказать одно, что у нас эти 100 подписчиков наоборот все равно за 3 месяца, 1 июля я же дело стриму и у нас набралось сейчас уже 3 июля надеюсь всем понравится это эти конкурсы будут еще конкурсы вы, че, вы думаете нет будет у нас, да. сейчас еще думаю надеюсь мы насобираем на Так там одно я сделал на то что я хочу себе накопить и для вас получится потому что видосы будут по этой игре выходить тоже это майнкрафтский от майнкрафта одна штука мне, тут... мне она очень хочется нравится и если мы на нее накупим на донатах то все смогут и ищу плюсом я вам сейчас скажу что все кто получает лицензии или у кого есть лицензии могут заходить в наш сервер дискорд ссылка на них есть в описании даже я вам сейчас его даже покажу могут зайти и спокойно попасть на съемки шахтеров ну, а во втором сезоне немного назовет по-другому надеемся будет все равно будет поход на шахтера именно -э -э значит на когда кто-то выиграет лицуку у него будет стопроцентный шанс попасть на съемки а шахтеров надеюсь всем это понравится сейчас вам покажу дискорд сервер вот мой сервер Discord. Вы в него можете спокойно входить, вступать, слушать меня. Вот сейчас здесь разговаривают чува двое чуваков. Крутых. Теперь есть здесь правила, и все в этом уроке. Именно по заходя по этому, вы получите специальные значки ну, роли, Вы сможете спокойно попадать на съемки. Попадая на съемку, вы получаете роль, например, был на съемке. Или будет там попал на съемку. По этой роли вы имеете право проходите в канал. Может спокойно пройти в канал съемки и зайти и там все в этом ороде типа делать играть и снятся ну что надеюсь вам понравится так ну вот и условия этого конкурса надо сделать только четыре пункта первое подписка на наш канал вот на котором вы сейчас смотрите это видео второе поставить лайк на это видео которое вы сейчас уже смотрите потому что будем смотреть именно по лайкам сколько Будет участник. быть подписчиком, участником подписчиком в Discord сервере. Ссылка тоже есть в описании, которую вы только что видели. И написать и в комментариях написать свой ссылку на свой VK, либо от них будет вам напишутся другой странице моей менеджер. Я напишу прямо в прямом эфире. Вам немного могу с другой -страницы, но туда вы можете сопраться комментарии итоги конкурса будут 14 2019 года будет 12 часов дня надеюсь вам всем это время нравится и мы будем прям на пятичасовом стриме ну что ребята надеюсь вам условия понятны и получается в этом конкурсе будет 6 лицух разыграть даже если вы в этом конкурсе ничего не выберете вы можете выбрать с 5 августа будет опять пятичасовый стрим на день рождения канала. Там будет разыграно также три лицухи и еще много, еще может три приза на моем сервере, который я сейчас буду уже создавать скоро уже 15 часов будет сделаться сборка начнется, надеюсь. Судьба ребята, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем удачи, всем пока.